тихой ночи и снова мы забираемся в закулисье для того чтобы больше узнать о монстрах которые обитают в этом странном мире и для начала стоит больше узнать о смайлерах или улыбающихся потому что они бывают попадаются на начальных уровнях наткнуться на них можно и на втором и на третьем при этом существа довольно опасная обычно встреча с такой тварью для странника начинается с того что он замечает где-то вдалеке кривой светящийся смайлик выглядывающий из темноты это довольно опасная ситуация потому что с этого момента монстр будет постепенно подкрадываться к страннику и что будет когда монстр к нему приблизится, даже толком неизвестно потому что такие люди пропадают без следа и не могут ничего рассказать те кому удалось пережить эту встречу говорят что если не паниковать и не шуметь а просто уйти в противоположную сторону от существа при этом продолжая абсолютно спокойно смотреть на него ничего особенного не произойдет впрочем это работает только если монстра удалось заметить на большом расстоянии а вот если странник увидел зловещую морду недалеко от себя шансов у него становится мало в такой ситуации может помочь источник света его можно кинуть в темноту и монстр бросится за ним давая немного времени для бегства говорят что смайлеры страшно боятся вещи известные как жидкость улыбающихся по какой-то причине информация о ней пропала из базы данных говорят что она состояла из перелетей Киси водорода, черники, соли и мята, получается, довольно странный состав, но поговаривают, что именно от него существа бегут в ужасе. Хотя, наверное, эти ингредиенты не так уж и просто найти на уровнях закулисья, что вообще из себя представляют эти монстры до сих пор непонятно. Одни говорят, что у смайлеров есть тело, просто существо как-то умеет искусно прятать его от глаз человека, другие считают, что широкая улыбка полная острых зубов это все, из чего состоит чудовище в общем крайне неприятное существо с которым лучше не встречаться кто-то встречает светящиеся лица, а кто-то натыкается на безликих. Вообще, встретить хоть кого-то в закулисье сложно, хоть монстра, хоть человека. Но если встречается человек, стоит быть осторожным, потому что это может быть безликий. Безликий выглядит издалека как взрослый или как ребенок, да и вообще, как любой обычный человек. Иногда это старик. Безликих детей стоит опасаться больше всего. По какой-то причине они практически всегда крайне агрессивны. В то время, как взрослая особь вполне может даже не обратить внимания на путника, а просто пройти по своим делам. Старики даже в целом дружелюбные, а вот дети почти всегда нападают, и их нападение может быть достаточно неприятным событием, потому что у них нередко с собой есть ножи и другие острые вещи. Особенно злобным безликим ребенком считается девочка в розовом платье. Она вообще только и делает, что пытается воткнуть нож в живот любому, кто проходит мимо. Безликие, судя по всему, людьми не являются. Иногда они встречаются без какой-либо одежды, и тогда видно, что они всего лишь упрощенные фигуры, отдаленно напоминающие человека. Некоторые из них вообще похожи на низкополигональные модели. Наиболее опасна встреча с безликими, напоминающими родственников и знакомых странника. Такие имеют довольно неприятные особенности. Например, они могут погрузить человека в его воспоминания, и пока он будет там находиться, существа будут питаться его жизненными силами. Этот вариант безликих обычно связывают с другим существом, Существом за кулисия червем памяти. Дело в том, что когда червь памяти поедает свою жертву, он в то же время создает новое существо, иногда подобное сожженному, но всегда связанное с самим червем. Ну и вот похоже, что когда червь поедает безликого, также получается безликий, но уже способный погружать свою жертву в бесконечный поток воспоминаний. Нападение же самого червя памяти может пережить только достаточно опытный путник. Дело тут в том, что, встречая это существо, человек внезапно для себя оказывается в мире воспоминаний. Червь копается в памяти жертвы, находит там самые яркие моменты и создает из них иллюзию, которую человек чаще всего не может отличить от реальности. Когда жертва начинает полностью верить в происходящее, появляется и сам монстр. При этом обычно он имеет облик людей из воспоминаний Человека. Далее жертве кажется, что она общается с близким человеком. Однако это происходит в иллюзии, в то время как в реальности червь медленно поедает его тело. Существование такого монстра в Бэкрумсе говорит о том, что умение бороться с иллюзиями и всегда отличать реальность от картинки, за которой ничего нет, крайне важно. Поедая плоть, червь памяти приобретает возможность порождать других существ. Чаще всего это амнезийные черви. Эти и мелкие и очень подвижные твари широко распространены на первых трех уровнях, и долгое время считалось, что они представляют собой потомство червя памяти. Однако вскоре стало известно, что амнезийные черви полностью состоят из человеческих тканей. Червь памяти каким-то образом собирает их из мышц и нервной ткани жертвы в своем теле. Амнезийные черви живут небольшими группами, у них был замечен коллективный интеллект, и, возможно, даже общее сознание. Увидев человека, они стремятся его укусить, что вызывает потерю некоторого количества воспоминаний, которыми существо каким-то образом и питается. В результате нападения большой группы таких существ путник может полностью лишиться всей своей памяти. Довольно-таки неприятные существа, хотя как-то раз кто-то додумался сварить амнезийных червей в миндальной воде. Возможно, он сделал это от голода, но получил он то, что сейчас принято называть соком памяти. Сок памяти – это очень популярная в закулисье субстанция. Она вызывает чувство расслабления, спокойствия и снимает стресс. Однако его минус в том, что он также вызывает зависимость и желание со временем употреблять все больше. Большие же дозы сока памяти вызывают полную потерю умственных способностей, превращая человека в существо, которое называется «убогий». Убогий — это очередной монстр за кулисье. внешне напоминает зомби, хотя иногда убогие могут полностью отличаться от человека и выглядеть как просто масса плоти с пастью. Все убогие когда-то были людьми, но по какой-то причине прошли процесс под названием «Жалкий цикл». На первом этапе жалкого цикла перед нами все еще человек, но крайне уставший и раздраженный. Считается, что выйти из первого этапа несложно. Нужно всего лишь нормально питаться, хорошо спать и пить миндальную воду. На второй стадии жалкого цикла на теле появляются язвы, кожа начинает шелушиться и отваливаться, глаза становятся красными, бедняги все время только и расчесывают свои раны и произносят невнятные просьбы о помощи. На этом этапе может помочь только предмет, известный как освежитель реальности. А вот из третьего этапа выход уже невозможен, ногти и зубы выпадают этом отрастая в других местах, пропадают веки, а глаза начинают бешено вращаться. На совсем поздних этапах хаотично растворяются и отрастают целые конечности. Из всех отверстий Богова постоянно сочится коричневая субстанция, похожая на речной ил. Она поначалу считалась безопасной, однако позже стало понятно, что контакт с ней запускает жалкий цикл. Убогие обычно собираются в местах, где живут люди, держась в стороне и избегая внимания. Одинокие путники их обычно не встречают. В целом они представляют собой не слишком опасных монстров, но было замечено, что со временем они приобретают огромную физическую силу. Древние боги легко проламывают стены и при этом очень подвижные, потому если им придет в голову напасть на человека, они могут быть крайне опасны. Вот еще небольшая подборка существ за кулисия, так что теперь если вы окажетесь в мире Бэкромса, ну или если вы уже там будете знать, что с ними вообще делать и чего от них ожидать, всем пока!